Так здравствуйте я наконец-то вижу что я в прямом эфире и в инстаграм и э, на Ютубе. Э, приветствую вас мои родные приветствую вам вас мои хорошие те кто в инстаграм заходит пожалуйста переходите на youtube потому что здесь будет с презентацией прямой эфир э, я сегодня такую тр традицию придумала э, хочу посмотреть как у меня получится сегодня тема э, э, я хочу разобрать э, развод лолиты и Дмитрия, как Дмитрия Иванова, а да. Но для начала давайте сейчас от вас получим обратную связь. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка по традиции за мои бусики. А вы помните? Да. Здравствуйте, кто заходит в Инстаграм, пожалуйста переходите на youtube У нас сейчас идет прямая трансляция. А так, так, так. Сейчас посмотрю, что у нас в чатике. Да, Иночка здравствуйте а, да спасибо большое за пожелание ларисочка здравствуйте катерина а, да вот вижу обратную связь уже 5510 а, так партизанка айгуль а, всех приветствую всех а вот лариса а, так лариса катерина огромное спасибо катерина мне 100 поставила и сердечко а, спасибо вам мои дорогие а, так мариночка вижу айгуль вижу ну а мы похоже в сборе очень рада что меня видно и слышно Ну так вот сегодня у нас животрепещущая тема надо разобраться кто прав кто виноват правильно лолита или ее молодой муж который моложе ее на 12 лет по слухам он ушел ушел к женщине к другой и сейчас в средствах массовой информации о нем ну, разные слухи ходят причем эти слухи подогревает сама лолита и в общем то давайте не будем лолиту осуждать за это потому что но ну, вы понимаете отлично а обиженная женщина она может делать неадекватные вещи лучше давайте посмотрим беспристрастно на эту ситуацию и сделаем свои выводы ведь у нас с вами есть физиогномика и профайлинг но начать я сегодня хочу немножечко издалека а, да ну давайте я себя сначала немножечко отодвину потому что я закрываю наших сегодняшних героев, и э, как бы вы пришли не на меня, ой, не на меня смотреть, а все-таки э, разбирать ситуацию. Поэтому я себя немножечко задвину по традиции, и э, э, э, пока тут у нас я вижу собираются и ставят мне оценочки. Кто подходит, пожалуйста, э, ста, э, ставим первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья десяточка за мой внешний вид традиционно я тут и балуюсь со светом у меня тут везде лампочки какие-то расставлены а, да пожалуйста кто заходит в Инстаграм, переходите на youtube там у нас идет прямая трансляция. А, так, сейчас я тут-ту-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Следующий слайдик. Так вот, прежде чем начать разбирать а, ситуацию лолиты и Дмитрия, а, давайте а, окунемся немножечко а, в сторону а, такой вещи, как эмоции дело в том что ключ а, к разгадке их ситуации лежит как раз в этой плоскости а, так вот а наш а, дорогой незабвенный а, уважаемый а, этот а, пол экман а, вывел 6 базовых эмоций. Сначала вывел 6 базовых эмоций. Это радость, удивление, страх, печаль, гнев и отвращение. Это базовые эмоции. Эти эмоции могут испытывать не только люди, но и животные. Единственное, что мы не можем их так читать, как у людей. Но а, эти эмоции присутствуют во все, у всех живых организмов. А, ну, кроме, конечно же, растений. Хотя это тоже возможно а можно как-то измерить но а, все-таки изначально эмоций было 6 и мы с вами на а, бесплатном обучении которое я провожу а, периодически вот по три дня я вам рассказываю про эмоцию отвращения поэтому а, если вы еще не подписаны на канал обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик вам придет оповещение и я более подробно расскажу вот например об этой эмоции отвращения но сегодня речь немножечко о другой эмоции когда Пол Экман вывел эти шесть базовых эмоций, он понял, что их недостаточно. И понял, что нужна еще одна эмоция, потому что жизнь намного сложнее, чем вот эти шесть базовых эмоций. А жизнь состоит из... Ну, люди вообще создали такую вещь, как иерархию между собой. Ведь вы же наверняка замечали когда вы приходите в новое помещение или в новую компанию вас сразу определяют вас сразу сканируют и определяют на какую-то ступень иерархии до да? при любом общении либо с вашей стороны либо со стороны ваших собеседников происходит вот это сканирование и когда получается результат какой-то нового собеседника ставят на какую-то ступень иерархии и как определить а, ну, вообще людям обязательно нужно поставить на место, как бы вот расставить все приоритеты. И с помощью чего расставить приоритет, а, ну, понять, на какой иерархии находится новый собеседник. Да, это эмоция презрения. А эмоция презрения, а вот у меня презентация прям вот она а схематично как нарисована эмоция презрения это новая эмоция которая появилась а с развитием человечества а люди стали уже оценивать до да, выставлять какие то баллы иерархические да, ставить на какую-то ступень своих новых собеседников и себя соответственно тоже выставлять на какой-то а, но ну, пьедестал или наоборот а, ниже ну то есть сразу определяют люди определя... ну мы такие существа мы сразу определяем а, всех ну поставьте плюсик кому это знакомо вообще в принципе а то я может быть рассказываю а для вас это а вы как бы не не совсем а в этой теме да и вы вообще не оцениваете людей насколько они вам могут быть интересны например это тоже оценка понимаете мы друг друга все оцениваем так вот кто считает что мы действительно все друг друга оцениваем поставьте плюсик а кто считает вот молодец татьяночка написала 5 5 10 не ошиблась а, да а кто считает что мы не оцениваем мы живем безоценочно ну я думаю что у вас наверняка а, уровень проработки это а, уровень бог да а это только какие-то вот святые могут не оценивать а, людей по а, каким-то своим параметрам я вижу что и в Инстаграм мне тоже ставят плюсики спасибо большое но если есть возможность переходите в youtube здесь есть презентация а, да действительно мы все друг друга оцениваем и презрение это самая новая эмоция и сейчас на сегодняшний день базовых эмоций 7 а презрение сейчас я вам покажу как она выглядит в жизни значит как мы ее можем распознать первый признак это так вот я здесь перекрыла прям а сейчас секундочку, уберу себя с лица девушки, а потому что не очень красиво. А нам все-таки желательно эмоцию презрения увидеть, они а не мой фейс. Да, так вот вы видите, что первый признак эмоции презрения это а асимметрия лица, да такая односторонняя улыбка. Как правило, глаза в этой улыбке не участвуют. А вот это первый признак. Дальше, а ну вот эта фальшивая улыбка это вторая. Второй признак да ну вот асимметрия Первый а фальшивая улыбка второй фальшивая вы помните наверняка кто из вас мою книгу читал да правильно айгуль написала ухмылка а вот а вот это вот улыбка которая без глаз это и есть в какой-то степени ухмылка в какой-то степени презрения да то есть глаза не участвуют эмоционально человек не вовлекается а губы растягивает в улыбке такая ну как бы Дань уважения, но, скажем, даже неуважение Когда мы действительно кого-то уважаем, мы включаемся эмоционально в этот процесс. А, да, а значит, и третье, а может подняться челюсть, как вот на этом примере. Видите, вот у него прям даже челюсть запрокинулась. А при, ну, вообще, чтобы вам понимать лучше, эмоция а презрения может быть вот мы, мыслями такими сопровождаться. Смотрите, какой я хороший. А он плохой. Да, это сравнение. Понимаете? Значит посмотрите на меня какой я хороший да а, а он плохой а я рад что я хороший но нельзя показывать это открыто да все таки правила приличия не позволяют нам показывать что вот я такой хороший до да? хвастаться как бы не принято поэтому это происходит односторонне и это происходит слегка чаще всего потому что в открытую вот так вот ухмыляться вот такую эмоцию презрения показывать конечно же не очень удобно да кто присоединяется в instagram пожалуйста переходите в youtube а у меня здесь а, о, боже мой какая у меня тут рожа а, в instagram а, да я слишком крупно взяла себя в следующий раз настрою камеру получше а, да но а, ничего страшного вы пришли не на мое лицо смотреть поэтому переходите в youtube и смотрите с презентацией а, да так вот а, значит следующая фраза я тебя осуждаю что ты не такой хороший как я вот она фраза которая сопутствуют вот этой эмоции презрения, да, вот вы понимаете, да, что это такое? А, значит, и еще что хотелось бы отметить, а вот те шесть базовых эмоций, они могут быть в отношении чего угодно, а в отношении, ну, допустим, взять, к примеру, таракана, да, а мы сразу испытываем отвращение, взять, к примеру, какого-то опасного животного, а не знаю, волка или а, бешеную собаку, да, мы испытываем страх а, ну, то есть эмоции вот те базовые они те шесть предыду, первые которые я вам сказала а презрение это уже оценочная эмоция это та эмоция которую может испытывать человек а, к другому человеку к его поступкам к его действиям к его мыслям а, к его статусу в общем все что а, как человек себя может а, ну, показать вот это и является предметом оценки а um, Да значит а, может быть это эмоция только между развитыми людьми естественно когда в первобытном строе а, все были равны да каждый знал свое место даже не то что место а знал свои функции потому что в стае например нужно было просто выполнять определенные функции а, люди одни разжигали огонь вторые добывали пищу третьи готовили еду ну то есть вот а, в стае это было проще а, чем больше общество стало делиться на классы тем больше стала проявляться эта эмоция презрения и тем больше она вошла в нашу жизнь а, так а, так я, я так улыбаюсь когда собеседник задолбал да совершенно верно вот а вот именно это вот кстати ключевой момент когда собеседник задолбал показал свой статус ниже вас показал свою некомпетентность показал свое свою нехватку знаний в отношении вас показал свое неумение мыслить это значит задолбал правильно совершенно верно вот каждый из вас если сейчас оценит вот эту вот это выражение лица вы вспомните в каких случаях вы испытывали эту эмоцию презрения. И наверняка вы ее испытывали а, да поэтому давайте мне десяточку в чатик ставим чтобы я видела что вы еще не разбежались а я все-таки Перейду к нашим сегодняшним героям. Такая небольшая вступительная речь, но она довольно большая, потому что, по сути, я вам раскрыла вот эту тему презрения, да, и она здесь ключевая в отношении наших героев. Так вот, давайте сейчас мы посмотрим видео первое. Заодно, кстати, вот давайте знаете еще, что мне в чатике поставьте плюсик, если видео будет со звуком, если все в порядке, потому что я никак не могу настроить в своих технических вот этих вещах а я немножечко в этом а, чайник да но ну, давайте смотреть Ну как, был звук? Звук у вас был или нет? А, так, звука нет. Сейчас я переключаю на другой динамик. А, так, сейчас, сейчас, секундочку, вам придется тогда еще разок пересмотреть. что и ссоримся, и ругаемся. Быть такое дело, которое на самом деле, знаете ли, затягивает. Хорошо, когда вы расстаетесь часто и часто встречаетесь. Вот это как бы на самом деле обостряет чувства. Вот. Ну, конечно, у каждого своя жизнь на самом деле. да вот кто приходит в, в instagram пожалуйста переходите в youtube у нас сейчас идет прямая трансляция а, да а, так подождите а, так так так о, слушайте появился все-таки вижу что у большинства а нет не не пропал звук а, кстати у кого он появился а потом как бы пропал я на половине видео сделала без звука а для того чтобы мы с вами смогли сконцентрироваться на ключевых моментах там идет повтор обратите внимание сейчас я а попробую а, так попробую включить на тот на том моменте где вот именно Эмоция презрения а, до да, наполовине пропал звук совершенно верно а, татьяночка все в порядке наполовине там уже пошла замедленная съемка а, я просто вообще у меня звука нет поэтому я не мешала вам а, смотреть но а, давайте знаете что я повторять не буду это видео хотя хотя ладно давайте еще раз его прокрутим, оно не длинное. Сейчас вы еще раз посмотрите, особенно в те моменты, которые идут без звука. Вот там, как раз, на замедленной съемке вы хорошо увидите эмоцию, которую мы сейчас и напишите, какую эмоцию вы увидите. Сейчас я. Бывайте, ссоримся, и ругаемся. Быть такое дело, которое на самом деле, знаете ли, затягивает. Хорошо, когда вы расстаетесь часто и часто встречаетесь вот это как бы на самом деле обостряет чувство вот ну конечно у каждого своя жизнь на самом деле да вот уже пошло без звука вижу а, когда вы расстаетесь часто часто встречаетесь это обостряет чувство и видите да и там еще было бы такое дело то есть вот на этих фразах у него идет эмоция презрения что это говорит вот те 13 минут которые я потратила на то что рассказывала вам про эмоцию презрения да обостряется а, да да да вот совершенно верно Анна вот правильно написала в комментарии не обостряет чувство а наоборот он недоволен понимаете а, тут даже не то что недоволен а он а, эмоция презрения это сравнивание посмотрите какой я хороший да как я умею ценить а посмотрите как лолита меня не ценит а, то есть вот это вот сравнение я хороший я готов подстраиваться, да, но при этом идет сравнение не в лучшую сторону, в сторону того, как вернее, а в отношении того, о ком он говорит, поняли? А так, Лолита вживую случайно в центре Москвы, она такая дряхлая, и жирная, простите за откровенность, это из извращение, когда пожилая бабушка с молодым, а это блевота ей, ей богу. А но вы знаете вы ну я я ни в коем случае не хочу никого судить а просто понимаете в начале отношений вот сейчас для контраста я нашла видео начало их отношений да кто заходит а, в Инстаграм, пожалуйста переходите в youtube у нас идет прямая трансляция так вот а, давайте я сейчас включаю видео а, про начало их отношений и сравните до и после вернее но ну, сейчас будет то, что было в начале. Вот это уже в конце на заре от, от наши, о, вернее, на закате их отношений, как он говорит, да, очень много эмоций презрения. Найдите вы хоть одну эмоцию презрения. Там идет э, сплошное вдохновение, блестят глаза. Ну, давайте вы лучше сами посмотрите и сделайте выводы. Я помню, я что-то так вот активно начинала так вот противостоять. Я что-то долго не слушаю. Лола, заткнись! Заткнись! Лола, это не нужно. Это не ешь на ночь. А чем ты съела булочку вот эту вот? Или намазала маслом? Лола, вулкан. Человек если мы хорош, что он индивидуальность и делает. Он по-своему. Кажется, ни у кого так не получится, как делает этот человек. И ломать его, и лепить из пластилина что-то заново смысла нет. Принимай человека таким, какой он есть. Сейчас в этом и кайф, на самом деле. Вот он такой, и ты его за это любишь. Кстати, вот я сейчас прочитала в комментарии, Светлана пишет, а в самом начале на фото эмоция презрения у лолиты Кстати, я даже не обратила внимания, но часто многие люди именно так и улыбаются одной стороной. Вот эта вот асимметрия, она как раз и есть отчасти презрения, понимаете? Это такая полуоценочная улыбка, когда человек не полностью а, улыбается, а как бы немножко, на всякий случай, оставляя себе такой, знаете, карт-бланш для отступления. Да, да да, любил он ее она его достала но я считаю что действительно у него были отношения и не такой уж он плохой как вот она сейчас говорит что он там и трусы носит которые она купила и там еще что-то ну такие вот знаете грязные вещи говорит но это ни в коем случае не надо осуждать ее понимаете тут ситуация такая что ну не дай бог кому то оказаться на ее месте конечно сейчас у нее очень сложный период и ну что можно сказать каждый переживает свой стресс как может не будем никого осуждать просто вот для нас с точки зрения обучения с точки зрения понимания вот в каких случаях у людей происходит уже разлад в отношениях вот сейчас я считаю что это очень яркий пример да мы увидели до и после вот сравните пожалуйста как говорит мужчина влюбленный, и как говорит мужчина которого все достало и uh, он пытается не показывать этого но тем не менее uh, из песни слов не выбросишь uh, да вот такая вот история у меня сегодня uh, так сейчас секундочку я себя чуть покрупнее сделаю вот этот квадратик который вы видите вы можете uh, пройти по этой ссылочке и подписаться uh, на мою рассылочку там uh, вы получите 7 подарков но не сразу uh, возможность купить книгу uh, Читай лица мою книгу а за 99 рублей. Вот если вы пройдете по этой ссылочке, еще несколько таких вкусных фишечек. Ну, то есть всего их будет 7. А, кроме того, на следующей неделе я буду проводить три бесплатных занятия по физиогномике. А кто еще на них не был, пожалуйста, это прекрасная возможность окунуться в мир физиогномики, оценить свое окружение и вообще с пользой провести три вечера. А это все будет происходить на моем канале. А, да он спортивный весь такой красивый лолита имеет другой образ жизни а, Ну, тут уже знаете судить мы не будем мы и так на нашем канале много кого судим да но вот в данном случае не хотелось бы а, судить людей когда но ну, действительно у них очень сложно сейчас все и с его стороны и с ее стороны очень много накопилось того что они может быть стесняются сказать что-то говорят с а мы становимся свидетелями пожелаем им обоим сохранить в душе какую то ну не знаю благодарность за эти отношения потому что 10 лет они прожили вместе и это немало это очень хорошо это очень много это ну это это стоит ценить понимаете вешать ярлыки тоже ни на кого не будем каждый в любом конфликте виноваты обе стороны и в любом конфликте страдают обе стороны поэтому не будем сейчас заниматься вот этими вот разбрасываниями ярлыков осуждениями эмоциями презрения да вы поняли а просто сделаем определенные выводы но вот что касается презрение это уже такая более усовершенствованная эмоция которую мы можем рассмотреть а вот самая простая эмоция это отвращение и это отвращение я рассказываю на бесплатных занятиях своих которые провожу а вот буду проводить на следующей неделе а мир в душе самое главное вот айгуль записала, написала в комментарии золотые слова и я думаю что этими словами можно и закончить наш эфир Давайте пожалуйста, поставьте в чатик оценочку за то, насколько вам понравился наш сегодняшний эфир по десятибальной системе. Больше приветствуется. Вот, кстати, да. А я вот что, что еще хочу сказать? Да, вот я вижу Алочка, Алочка бриз переходи, пожалуйста, дорогая моя, в YouTube жалко что я тебя не заметила да кто сейчас в инстаграм в youtube у меня проходит прямая трансляция она останется в записи да очень мало пишут пишут мне в комментариях но я считаю что лучше мало но вы запомните очень хорошо да ну сегодня такая краткая информация вообще конечно же я сначала думала что там будет много информации я хотела разобрать именно эту ситуацию но когда я посмотрела интервью я поняла в чем э, дело где собака зарыта зачем дальше копать дальше там можно еще накопать и и трусы кто кому покупал но это же нам не интересно а, нам интересно что вот знаете вот это вот а, на, найти вот это зерно которое выросло вот в негатив и мы этот это зерно нашли с вами а, да дорогие мои люблю вас очень сильно а если кто-то еще не подписан на канал быстрее подписывайтесь ставьте обязательно колокольчики потому что я сейчас хочу делать трансляции как можно чаще а поэтому информации у меня просто море а я готова ей делиться поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал а, да еще кто будет смотреть это в записи пожалуйста под этим видео задавайте вам пишите кого еще хотите рассмотреть мы обязательно рассмотрим и дадим жару как мы дали шепелеву как мы дали наргиз как мы дали всем жару и еще будем разбираться выводить всех на чистую воду вот такие вот мы с вами умные хитрые и замечательные да ну и красивые естественно ладно я с вами прощаюсь желаю вам хорошего вечера вечера желаю всем вам замечательных э, не знаю замечательной ночи и так далее ну все пока пока мои хорошие